Привет, народ! На трубке как обычный Антон. Роботизация всего, что нас окружает, охватывает все больше и больше областей с каждым годом. Да что говорить про роботов. Те же машины из Лего уже на такое способны, что вам даже и не снилось. При этом собрать их может каждый из какого-то там конструктора. Именно о таких моделях сегодня и пойдет речь. Поэтому давайте скорее ставьте свой лайк, подписывайтесь, если еще не подписаны, а также не забывайте про конкурс в конце видео на тысячу рублей. Ну и погнали смотреть на эти чудеса техники! Наверное, больше всего вообще меня всю жизнь поражали различные механизмы на огромных полях, которые собирали пшеницу, пололи землю или вовсе делали сразу несколько задач одновременно. Как оказалось, не только большие габариты машины, но и нанотехнологии могут обеспечить такую производительность с функциональностью. Это вполне по силам лего Конструктору, который вы сейчас сами видите. Он называется High Merger, и представляет собой некий прицеп, который соединяется с трактором и обрабатывает реальную траву с землей. Очень круто выглядит, прямо хоть на огород себе подобный покупай. А это топовый Mercedes-Benz Arax, который будет незаменимым помощником как детям, так и взрослым в строительных работах любой сложности. У игрушки внушительная функциональность, сложная конструкция и большое количество реалистичных деталей. Мерс, как и полагается, также оснастили мощным мотором, вместе с пневматической системой. Короче, теперь человек, прямо как в реальной машине похожего типа, будет дистанционно поднимать и опускать кузов, выдвигать опоры, ну, короче, вы поняли. Игрушка очень крутая и, кроме своего внешнего вида, реально привлекает хорошими возможностями. Да и по габаритам лично мне она нравится куда больше каких-то громадин. Строить это, конечно, очень хорошо. Но ведь как быть, если хочется заниматься делами, например, зимой? Снег-то кто убирать будет? К счастью, ответ на этот вопрос можно найти в этом вот уборщике выглядит он мягко говоря футуристично очень красивая вот эта вот штуковина спереди как оказалось реально работает она опускается на уровень снега собирает его и дальше при помощи механизмов передает наверх ну а в конце концов снег разумеется падает вниз в грузовичок не знаю как вам но мне бы очень хотелось иметь такую штуку у себя дома она не только реально полезна может быть но и очень интересна в плане управления а про увлекательнейшую сборку я вообще молчу Помните тот Мерс, который я вам недавно показал? Так вот, если такая миниатюрная модель вам не по душе, то наверняка вам сумеет порадовать глаз вот эта модель. Она является куда более габаритной, но в то же время интересной. С ней можно самостоятельно прочувствовать механизм стрелы, управлять кузовом, выдвигать опоры, необходимые машине для устойчивости на неровностях и во время работы, а также открывать и закрывать захват. В общем, занятий тут и правда масса. К тому же тачка не менее реалистичная, и в то же время куда более интересная с точки зрения сборки. Все-таки как ни крути, тут больше сложных механизмов. Чего стоит один лишь кран? А вот эта вот штуковина представляет собой самый что ни на есть кран, сделанный из деталек лего. Хоть убейте, но я не понимаю, как разработчики умудрились сделать подобную модель рабочей с учетом сборок человека и в то же время способной достигать таких результатов. В первую очередь, кран, мягко говоря, огромный. Во-вторых, он свободно управляется пультом дистанционного управления. В-третьих, сама конструкция уже является настолько основательной, что одного ее внешнего вида хватит, чтобы люди подумали, что на местности идет крупная стройка или что-то такое. Давайте лучше еще немного на него поглазеем. Больно клевый кран. Ну какой же выпуск топовой лего-техники без самосвала 6 на 6 Вольво в классическом желтом окрасе? Верно, такого быть не могло. Вот и я добавил его в ролик. Что ж, чем эта модель может удивить? Ну, наверное, тем, что у нее контролируется скорость, имеется возможность переключать передачи, поднимается кузов, ну а также она довольно маневренная, хоть и выглядит относительно габаритной. Короче, самосвал реально полезен как при поездках по неровным дорогам, так и на стройке. Вот что значит 6 на 6 основа, это я понимаю. Вот скажите, народ, вы когда-нибудь вообще задумывались о том, как на самом деле упаковывают ваши любимые наборы лего, обычные подарки, да и в целом вообще что угодно? Наверное, думали, что это люди сидят и занимаются такой ерундой. Ну, конечно, и такое тоже бывает, но в большинстве случаев этим занимается настоящий механизм, который заранее на это был запрограммирован. Как оказалось, похоже, существует и в мире Лего. Так эта штуковина реально принимает коробки и оборачивает их в красивую упаковку. Причем все это полностью автоматизировано и смотрится очень залипательно. Крайне интересный конструктор, у которого, наверное, сейчас нет аналогов, согласитесь? Теперь я покажу вам еще одно чудо техники. На этот раз такое, какое уже было в этом выпуске. Однако оно реально другое, и сейчас сами поймете почему. В общем, это еще один клевый кран. Он имеет другую форму и вообще представляет собой именно отдельный, самостоятельный кран, который полностью готов к работе и даже к самым сложным ситуациям. Хотя... Как оказалось, не совсем он был готов прям к самым сложным, но все же. Может вообще парень просто не слишком хорошо прикрепил детальки? Что-то я тоже сразу гнать на игрушку начал. Однако потом, когда он перезаписал, уже такого ничего не случалось. А значит кран все равно стоит внимания. Уникальная модель трактора класс «Зерион Лего» впечатляет даже тех, кто далек от мира техники и предпочитает гуманитарные науки. Все дело в том, что она была создана прямо в точности так же, каковым является реальный траншея-копатель. Каждая деталька в ней как живая. Остается лишь завести двигатель и отправиться делать дела. Сборка же такого чуда состоит чуть меньше, чем из двух тысяч деталек, что немало, но и не шибко много. Однако спешка в этом деле ни к чему. Если хоть одна деталька встанет не туда, вы рискуете сильно просесть в показателях, а то и вовсе не завестись. Набор работает на батарейках и производит сильное впечатление на всех окружающих, даже взрослых. Вот скажите, вы тоже раньше думали, что обычные легковые машинки Лего практически ничем не отличаются от грузовых? Ну, как бы те больше, да и все. Однако это совсем не так. Вы офигеете, как услышите целый список фишек вот этого грузовика Татра. В данную лего-игрушку были встроены 6 L-моторов для движения, 2 M-мотора для рулевого управления, а также M-мотор для двухскоростной коробки передач. К этому добавьте руль, который поворачивается и работает, V12-движок, открывающиеся двери, решетку, ну и как вишенка на торте здесь люк. Вот это я понимаю комплект. Похлеще многих комплектаций реальных машин будет. Ставьте лайк, если хотели бы себе такую игруху. Хотя игрушка это даже язык не поворачивается назвать. На очереди у нас кое-что особенное. Это уже не машина, но ее неотъемлемая часть, которая присуща как легковушкам, так и внедорожникам. Я сейчас говорю о двигателе. На данном видео он представлен вместе с трансмиссией. Последнее, если кто не знает, ну или позабыл, представляет собой совокупность механизмов для передачи движения, вращения, от двигателя к рабочим частям машины. Действие на самом деле крайне завораживающее и отчасти даже залипательное. Так можно смотреть и не отрываться хоть полчаса, хоть вообще час, или юзать как какой-то антистресс перед сном. Как по мне, прикольная идея, еще более прикольная реализация. Даже на самой производительной и хорошей стройке всегда нужно иметь в своем арсенале надежный эвакуатор, готовый в любой момент спасти своих друзей из самой трудной ситуации. Именно таким другом и выступает вот эта модель. Благодаря своим реалистичным пневматическим и механическим функциям, она является идеальным способом испытать всю мощь классического тягача. Вы что, думали с кранами на сегодня покончено? Честно признаться, я тоже так думал, но когда я увидел вот этого красавца, я больше не мог по-другому поступить. Короче, встречайте вот эту яркую и массивную конструкцию – два в одном. Гусеничный кран управляется джойстиками. У людей есть возможность рулить стрелой, поднимать и опускать захват, поворачиваться, ездить и вообще делать все, что душе угодно. Также он включает настоящую двойную лебедку и полиспас с длинным кабелем, работающий захват, детализированную кабину с функцией наклона, выхлопную трубу и вентиляционную решетку. Ну что, теперь-то вы понимаете, что игрушка реально топовая. Помните, как всем нам в детстве было лень ходить по огороду на даче и помогать с урожаем? Вырывать травку, собирать картошку там, срезать что-нибудь. Мне разве что собирать ягоды было по нраву. Думаю, сами понимаете почему. Собрал-съел, собрал-съел и так по кругу. Однако, чтобы справляться с более трудной работой, придумали вон даже лего-технику. Вы не поверите, на что она способна, пока не увидите собственными глазами. Смотрите, как легко и непринужденно она срезает стебельки, вырывает лучок, собирает яблоки и все в таком духе. Ну чем не идеальный помощник в саду? Вот вы мне скажите. Ставьте лайк, если хотели бы себе такого на дачу. Как нормально описывать следующего нашего гостя, я, честно сказать, до конца еще не понял. В общем, это что-то военное, что-то похожее на танк. Правда, на танк из следующего века как будто. Вообще не представляю, как его нужно пробивать, будь он больше и настоящим. К тому же даже вот эта лего-модель легко справляется со всеми неровностями. А что было бы в реальности, даже трудно представить. Штука очень мощная, круто управляется и реально удивляет своими возможностями. Можно так целый день строить ей разные трамплины и продолжать удивляться с того, как легко и непринужденно она их проходит. Мне определенно понравилось. Ставлю огромный лайк. Помните, я вам вот только что рассказывал про эти садовые издержки? Так вот, чтобы дополнить, скажем так, арсенал своих возможностей, вы можете взять на вооружение и такого помощника. Он может совсем другие вещи, но они в свою очередь отнюдь не менее полезны. В каком-то плане даже наоборот. Выглядеть со стороны это, конечно, забавно. До тех пор, пока не увидишь, на что оно способно. Потом даже как-то не по себе становится, что роботизация настолько близка. Скоро вообще человеческий труд будет обесценен. Но ну, а пока это не так, давайте с свысока понаблюдаем немного за этой штуковиной. Заценим, на что она способна.